Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами Заново я, Серый Кролик. Мы вот, постараемся сегодня быстренько снять видосик минутах 40-50, показать вам, как мы сегодня отберем маленьких цыпляток на продажу. Дальше заложим инкубационное яйцо утки мускатной. Нам зерна, покормим свинок, курок, цесарок, уток своих любимых кроликов пройдемся по городу так что оставайтесь с нами все увидите. ну что юлька у нас поступил заказ на 20 э, цыплят нужно их конечно же э, выбрать и сложить в коробочку и отвести покупателю тихо. вот такое у нас количество всего из 63 штучек у нас оказалась помощница соня соня помощница ой рука грязная тихо. Правильно порадовать конечно Получается, из 63 э, яиц у нас получилось всего 49 цыплят, 5 было болтунов, а остальное, э, остальное за Сейчас в настоящее время мы знаем по какой-то причине. Нужно во время инкубации яйца э, менять местами э, яйца в латке. То есть ближе, дальше, ну, что ну, лучше прогревалось. Вот такие есть, лохматенькие, интересненькие, да, волосатенькие, 20 штучек да. Все, друзья, сейчас мы этим дело все отнесем и будем заложить инкубатор, который стоит вон там вот Да-да. Ну вот, друзья, с цыплятами мы разобрались, разобрались Сейчас мы свой оборудуем инкубатор, смотрите, здесь ячейки для того, чтобы здесь вода была Но здесь такая подложка, чтобы не вымазывать наш пенопласт Заложили, одели, ничего сложного Заложим свои эти плешечки. Сонька, давай мне полотенце. Маленькое. Так. так, берем старенькое полотенце. Юлька сказала, это мне не жалко. Дервявая это какое-то, не знаю, она его достала. Ну, сказала, что это вот ей не жалко. Все остальное, блин, жалко. Ну ладно. Так, друзья, здесь у нас есть... Найс. Ну ладно, сиди. Здесь вот такая вот удочка. Одна проблема. У нас решета, которые были под куриное яйцо, оно не подходит под утины. Ставим крестики. Будем что делать? Ворочать вручную. Сейчас процесс, конечно, друзья, это занимает. <coughs> занимает. Поэтому мы что сделаем? Поставим на паузу, а потом вернемся. Сидят, ждут. Что же тут получилось? Так, вот такая у нас красота получилась. 66 яиц. Um, все заново да, прописал. Uh, цвета разные, есть темные такие, блин, зеленые, и есть такие голубые или зеленые. Я, наверное, Серые Серые. Ну, дай бог, у нас все получится. <связь> да. <связь> Соня хочет все это потрогать. <связь> <связь> все потрогать. <связь> все, давай, давай. И я должна. <связь> <попросить>. <связь> все, сейчас все это сбрызгаем водой. Ставим инкубатор, включаем да. и идем на улицу. Потому что там еще много, много ровора. Идем, да, идем. Да. Ну вот, молится на зерно, выписали мы еще 200 килограммов. Дети, жизнь радуется. Соня, ты тут жизнь радости, да? Жинка там, вон там, яйца собирает, куриные. Довольно, наверное, что-то нашла. У тебя вот, ее любимый. Пойдемте, пройдемся к куркам Курки уже балдеют. Все рады. Что, яиц нету? Все. За день? За день. Басик мы набрали, так что если кто приедет в гости, можно покупаться Вода чистенькая, Юрка да, мыла да, да. Все окей Лисы там появились у нас в хозяйстве И зерно-дробилка, это конечно очень-очень хорошо Чем мощнее, тем быстрее Ну вот, дети довольны Зайдем посмотрим Свинтус, а ты доволен? Почти на ну, более-менее Кнырок. что такой кмирок а? Ой, такой хороший Да, вес начал набирать Вот такой тут синтез Еще девочка Да, хороший Постелили И сразу же на руки Как только мамы не было видно Гуляла Братуха переварил мне мотоблок Молоток это на работе поломал дышло. Ну, спасибо, братуха. Что здесь? Как кто-то у нас говорил, выскочит, выкопают. Блин, все лето живут, слава богу. Такой дюдки хорошие. Дюдки хорошие, да? Ресницы загорели и стали рыжие. Да, ресницы? Все равно кролики круче. Ага, родик. Так, да, сейчас мы выключим эту Ходим сейчас в прочатник. Расскажем наши новости. Иолька, ходи сюда. Так, здесь две девочки, которые сидели у нас на ремонте. Мы уже стучили, посадили новых. Здесь вес не дотягивает. Здесь вес 3-200. Друже. А здесь уже мы посадили тех, которых у нас... Здесь одна у нас получается тринадцатая на рыжая, а вторая всего лишь вчера. Вчера мальчик был, который осеменял. Вот этот минский. Ох ты! Чернышок? Да, этот чернышок. Хороший пост. Хороший мальчик. Так, конечно же, не желательно держать, потому что если он выскочит, скроет животик и красотой. Но есть хорошее. есть хорошее, как вот. Я его тоже люблю. <смех> типа. Типа. <смех> тише, тише, <хорошо. смех> так, по роликам. По полтавскому серебру два уже заказали. Поэтому осталось у нас только два. Честно говоря, не заказали специально девочку, мальчика, мальчика или девочку. Так, освещение, наверное, включу. Да? Мальчики, не бейтесь. А, освещение включить или нет здесь? Темно? А, я даже не вижу, ну что... ну да. Можно, хотя. Да. Вот такие у нас мальчики. Сейчас мы, девочки, сейчас мы их взвесим, друзья, чтобы вы могли сами оценить а. результат э, серебра Малыши в нашем карандаши. хозяйстве. Ну, один маленький ну, нюанс. Их всего лишь было в гнезде четыре. Ну, ничего. А. Так, родились данные осыпь 10 числа. Сегодня у нас 20-го. есть им 40 дней. 40 дней. Берем наш прибампас. Включу сейчас все, друзья, минут. Включение света у нас идет на улице А это не очень удобно Малыши Малыши карандаши <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Стоя, брат Сюда Осталось три, один уже убежал Ладно, Так, давай. включаем Ставим тару Ага, тара ноль. Ему сорок дней. 960... Стоим, 960 грамм. Один готов. Килограмм тридцать. 30... Ну, килограмм тридцать грамм. Сорок mm -hmm. дней клоченку серебро. Нормально. Mm -hmm. Мама о... из Орши, папа э... чаус. Килограмм сорок грамм. Ну, сорок. Я считаю, что результат в моем хозяйстве в 40-дневном возрасте великолепный. Как будет дальше? Посмотрим. Здесь у нас крольчата акро был 27 числа, то есть им скоро будет месяц. Ну вот для примера. Сейчас мы любого возьмем вот такого карандаша. Здесь минус 90 грамм, потому что была тара. 292 грамма. Плохо. Здесь 7 штук. Ну, мы, конечно же, друзья, уже табличку не перепишем. Мы, конечно, вам покажем тоже же в 30 и 40 дней. Но здесь было сразу воров всего лишь их 4 штуки. Здесь 7. Так, так, так, так. Так, мальчик, убежала сюда. О, солька. Так, мальчик. Ну, сюда. Да. Кому нужен мальчик, приезжайте. Тише, тише, тише. Тише. Опа, она пришла. Пришла, мадам. Ну, что могу сказать, друзья? если у вас более. Ходи, сумочка, сюда. Ходи. Хоть уже. Если у вас может. более менее как сейчас у меня появилось помещение, или у вас уже было помещение, конечно же, помещение заниматься кролиководством намного-намного проще. О, ползет, смотри, сын. Смотри, ползет. Сейчас мы его. Опа! Опа она беглец. Сам пришел. Сейчас мы его тоже развесим. Раз ты попался. 0. Килограмм 20 грамм. Все по кило. Да. один только, девять -то. крючок. Вот такой ключонок. Ходи, ходи, ходи, маленький. ходи, ходи, ходи, да. ходи, ходи, Смотри. Смотри, кролик. Говорят, с детьми ничего нельзя делать. Можно. Только нужно терпение. Я а, на любит таких. Поэтому, потому что мы все делаем ради их. Так, тише, тише, тише. Ну, а торапается Все, друзья. Что хотели бы показали, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оценивайте данное видео. Всем пока!